И всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Рыбный Супик, и тут у нас Фефт бегает с АВП. Короче, друзья, у нас такая а ты, идея ролик. Давай. Это продолжи рисунок, да? Да. Вот, и у нас сегодня такое видео 2 в 5. Мы должны будем противостоять 16 раундов вот такой тиме. Я думаю, они достаточно киберспортивные, но все-таки мы с тобой. О -о -о. Ну, я думаю, мы все-таки их уничтожим. Ты веришь в наши силы? Нет. Я Ты... тоже нет. Поэтому начинаем. Еще Так, Все. Let's go. <coughs> так, я Слушай, покупаю Дигл. И, и я тоже. А почему он тебе без скина? Посмотри на мой скин персонажа. Ладно. Камуфляж. Ну, камуфляж. Ночью у тебя камуфляж будет хорошо действовать. <действует> так. Я смотрю. А, Пока у меня никого есть на миду. Ага, понял. Я немножко перетянусь к тебе. Так, на миду никого. Неа, А, погоди, у них они посадки Что они, это? Обезьяны. Кто за обезьяны? А как они так успели? Или там с другой стороны тоже есть? Там с другой стороны. У меня есть план. У меня есть план. Да. У меня есть киберспортивная коешка О, да. Да, да, да, да, Два гения. Так, пожалуй, я чат чатулкнусь. Да, а то там тики-токи скидывают. Да. Тики-туки, тики, -туки, тики -туки. Нет, минус О! один. Еще слонга, отлично. слонга идут. Ага. Минус один хаешкой дал, отлично. Минус лу, луна, минус. Так. За боксом тут. Минус сторона, да? Минус уже. Так, я... Пожалуй, парень. Минус 2. И там еще один чел. Ой. Я мог его на ножку посадить, кстати. Опа. Опа. Отлично, О, мы с тобой а... идем. Да. Смотри, крутилку Хать, подруги другим вот ты крутишься. А, а это понятно. щит малик. Да. Понятно. Так, смотри, рабочая флешка, Давай. кстати. Ой, флешка, говорю, хаешка. Он. Вот она полетела. У меня тоже рабочая. Минус 22 флешка. Минус 22 у меня рабочая кешка вот. на лангу. На лонгу? На лонгу? Угу, да. понял. Тандочка. Так, ой -ей -ей, ой ой Меня что-то убил. Хп, а, ничего. Два-один всего лишь-то. На 16 раунда. А почему у тебя килограмм больше? А -а -а, а давай, посадку, давай посадку там. Вот здесь, вот здесь? Давай-давай. Давай. Ладно, Где? Нет. вон там, чтобы Давай-давай, на... давай. здесь. Давай, давай. Помнишь, показывает? Да. Давай, давай, давай. Нет, поближе чуть, -чуть. Коробки поближе. Опа, все, все Отлично, я его убил. А мне прыгать тут можно? Я, я не знаю. Я не хочу прыгать. Я буду здесь. Они здесь. все оттуда Они уже все тут. Минус. Хорош. Просто буду. Так, ну-ка, да, я хочу это посмотреть, блядь. Там с. Э около бабы, да. Они заметили меня. Опрыгать. Не, прыгать нельзя было. Ладно. <свист> ну ладно. Можно еще раз так повторить. Давай тебя. Да не, я буду долго прыгать. <свист> ладно. Давай еще раз. <свист> давай, давай. Так, вот сюда, да, где-то? Вот. Да. Опа, вс <свист> ⁇ Мне больно. Там, там, там есть. Угу. Упал чел. Он внизу, короче. Он а, все хорошо. Отлично. Но остальные где-то, значит, около бомбы. Но не обходят, получается. Так, минус один. Ну, короче, ой, ой ой минус 27 Фон. дал. Торнадо. Тихо. Так, и у нас кто-то ливнул, кстати. Ну, я надеюсь, что он зайдет, потому что это один в пять. я хорош я плохой. Ну хорошая попытка, 41 1 мы идем. Давай, Февт, соберись, мы должны затащить. Так, все, у них чел вернулся. О нет. Так, на гранату, короче. Спасибо, у меня есть. Ну, будет вторая. Опа, сюда. я кину смог. Опа. Причем очень рабочий. О! Они он подсад решили сделать, они пацат будут делать. Да. Нет, нет, выходит, выходит, выходит. Хорош. Я профессионал уже. Все, он сто. Он с ножом сейчас идет. У него скаут, у него скаут. Скаут. Он, он где-то на Лангу, я думаю, или где, я не знаю. Это США, да. Непон. с Шами? Да. Не пон Он уже обошел. Ну. Не. Блин, так-то твой раунд был. Как так-то? Ну, блин, как так? Да. А у меня забили. А как я так? иду вперед. А я не могу. А я не могу. Сделай, что -нибудь. я вылетел. Ну, пожалуйста, быстрее заходи. У меня черный экран. Я на сервере? Yeah. Нет. А я, я минус два сделал. Пожалуйста, вернись. Нет, лунный 81. Давай. Мне походу еще один раунд придется играть с одним. Сейчас. Я бегу. Давай. Бегу. Жди. Нет. Уже совсем скоро я приду. Я, я уже там. Я уже в БКМ. Я уже в главном меню. Так, я уже в режима. Так, я понял, когда они идут в темку. Так, рабочая хаешка минус 51. Ладно, я пока кейс открою. А, ну да. Так, конечно, так что кейсы. Да, да, да. Да, да, да, да. Да, да, да, тоже хорошо быстрее иди сюда да, да. Да, да. Да, да. так да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. так себе. Почему ты меня заставляешь в одного играть? смысле Так, Когда? рабочая хаешка. Я на сервере уже. А, справа еще. Да. Да, справа. Да. И а сейчас моя очередь, ливать Не пойму. Понимаешь, я, иду, я до сих пор иду даже в КД. У меня экономический раунд. Я за глоком пойду. Я экономический раунд. Не по экономический. У тебя, чат, чат включен? Или выключен? Выключен. Ой-ой-ой. Паун наш. 84 дал. Ладно. 9-1. Ты понимаешь, что наша суть играть около бомбы и не пушить. В смысле у меня скина на интерес нет? Я выбил интерес монохром, но. Ты его не поставь. Я злой. Это все они виноваты. Давай. Идиот. Я верю в тебя. И затащивайся. Поведи, пацанов, нет. <с Conference> Ко <с> мне поднялся. Сейчас гранаты убили, ты серьезный? В смысле, когда меня с убили? Где Я меня с хаешки убили? Меня с автомата убили, тебя показал. Давай, тащи! 19 кп, Давай нет Блин. он в крысу вышел у меня я, есть ты будет что-то сегодня делать да я, я надеюсь мы должны потеть ну я потею ты не потеешь я потею и в крысу встал, что ли? нет да. я профессионал ты знал ну, минус один с айки, да, профессионал. Ланг 2. Okay. У них у всех о, снайперки. Опять вышел. Справа будет. Справа чел будет. Не а... страшно. Нет. Потому что тебе сказал, справа чел будет. Ну я знал. Ну как бы у меня было пофиг. Ладно, я куплю. Я вообще Ау. гуд купил зачем-то. О, я тоже купил гуд. Киберспортивная фл... дым. Киберспортивная дым. Понял? Да. Киберспортивный дым. А, cool. наверху? Наверху, сзади. хорош там еще один наверху и наверху есть еще один зарежу не зажали интересно сколько нам сколько нам чтобы людей, чтобы их растащить? двое или еще трое так их 4 их 4 смотри если мы не затащим этот раунд то нам буквально сделать по 2 килла ты понимаешь погнали я готов я профессионал я тоже готов давай я я нуб но мне лагает у меня тебе значит нужно купить новый компьютер подарить ко я нуб я нуб как и ты Хотя я иду 23-13. но А я иду 30 на 1. Ну, да, Ну, 30 на уже минус там 30. В смысле минус? На 5. Это у тебя минус. Неправда. Правда. Нет. Да. 13-1, в крысу сидеть. Я не хочу здесь в крысу сидеть. Я не хочу. Сзади торнадо. С диглом. Тебе хана. Уйди! Нет! Да. Ты никого не убил. С кем я играю? После я убил. Нет! Да. Тебе кажется. Я эйсы сделал. мне кажется. Ты я сделал мои головы. ё мое нифига не вылетели там. Я туда не пойду. Я с тобой. Пекай, темка. Темка, тёмка Неплохо. Я какой-то плохой тиммейт, он вообще ничего не чекает. Ш... Ну, реально. У тебя плохой тиммейт. Да. Ничего не чекает. Зато, по крайней мере, у меня не вылетает. Почему тебя нигде не скинул? Гудби скин, да? Баба это же есть кристаллы которую нет у меня а Ой, вот. у меня 14 кп. на свидание <связь> <связь> <связь> <связь> о минус Ой. 22 дал а где? это <связь> все что я способен это последний о. раунд кстати сзади сзади сзади сзади сзади сзади сзади а почему у тебя анимация бабочки другая потому что о привет <связь> неплохо я а почему реально у тебя анимация бабочки другой? Ну таком Малик дал. Отлично. Да. Ладно, друзья, будем на этом прощаться. Это было 2 в 5, и к сожалению мы поигр... проиграли с большим отрывом из-за моего хорошего тиммейта. Ну да. 40 на 1, 16. 40 на 5 до Да, подписчики было. нас унизили. Ладно, друзья. Ну, всем спасибо пока за просмотр, всем удачи и всем пока. А голда за участие будет? Конечно.